Всем привет, это канал v 2 и мы рассматриваем весь пакет новых оперативников. Сегодня в нашем обзоре мы рассмотрим уже исправленного медика подразделения Сиал Монк. Сейчас временно по другой только стороной, поэтому сори за картинку, поехали! В этом видео вы узнаете, как правильно бросать шприц во врага, кто лучше лечит дед Монк или Шац, что починили и что не доделали в Монке, а также полное сравнение ТТХ. Обо всем об этом вы услышите в данном видео, но перед этим уж простите немножко рекламки. Хотел бы напомнить, что перейдя по ссылкам под видео, вы получаете скидку в 10% на рыботовар сайта всемайки.ру. На сайте внутри сотни тысяч дизайнов, не только Майк, но и Толстого сумок, кружек, шапок, да чего там только нет и все отличного качества. Димас рекомендует. Кстати, скидочки плюсуются. А если не нотить то, что вам надо, всегда можно создать свой дизайн. Знаете, даже хорошо, что обзор позадержался, я делаю его по уже исправленному монку, меня не так сильно от него бомбит. На данный момент исправлено лечение увеличением ширины основания конуса для лечения. Правда, ширину для наложения негативного эффекта еще не сделали. Но, судя по форуму, обещали доделать, так что будем считать, что этот бак медика пофиксит и довольно быстро, я думаю. Медик, кстати, вышел зачетный, конкурентно дедоспособный и явно стоит своих денег, ведь на поле боя мы автономны и не командозависимы. Монг вобрал все черты шаца и деда, и получилась гремучая смесь. Сначала обсудим хил, а потом дамаг. И советую про дамаг послушать, а еще лучше посмотреть цифры. Да, в начале прокачки придется немного нам пострадать, как в принципе и деду соответственно. Дело в том, что изначально мы лечим на 36 и только на 12 уровне наш хил становится 48 и это уже хорошо. Кстати, это на 6 больше, чем лечит дед. По поводу самохила. Самохил у нас тоже есть и он составляет 30, что на 10 больше, чем у деда. Так что самохил у нас гораздо лучше. Даже с первого уровня мы превосходим деда. По отхиливанию себя. Да и лечить на расстоянии гораздо лучше, ну или продуктивнее, чем вблизи Не надо бежать, тратить время и подставлять свою пятую точку под стволы. А разница в хиле с дедом в том, что при выстреле с хп восстанавливается постепенно, по типу как у рекорда, только быстрее. А дед восстанавливает хп моментально. Да, дед лечит раз в 13 секунд, а мы раз в 18. Но 5 секунд небольшая плата за лечение на расстоянии. Лично мое мнение. По работе аптечки это напоминает аптечку шатса с постепенным лечением в течение 6 секунд. Ну, кто не играл на шатсе, то это как рекрут медик, только не 10, а 6 секунд действия и хил получше будет соответственно. Но не только этим хорош наш монг. А помимо лечения, наш шприц обладает чудотворной силой, которая при попадании по союзнику накладывает на него положительный эффект, который в случае смерти союзника, пока действует эффект от лечения, позволяет нам поднять ее бедолагу гораздо быстрее, чем обычно. А союзник в это время, соответственно, может дольше находиться в сознании, быстрее переползает и, соответственно, может отползти гораздо-гораздо дальше, что может облегчить нам реанимацию. Между тем, мы также можем выстрелить из пистолета шприцем в противника, наложив на него тем самым негативный эффект. Ну а говорюсь, эта способность у нас открывается. Угадайте, когда правильно на 15 уровне прокачки. Так вот, наш токсин. На противника действует следующим образом. Попадая в противника, уже не знаю, с чего его делают, но противник начинает получать на 30% больше урона. А в случае смерти его реанимация занимает больше времени. Плюс он также быстрее теряет сознание и, соответственно, не может далеко уползти. Многие скажут, что шприц бесполезен, и ни ни разу не юзали по противнику и попроще убить, чем кинуть шприц. Ну что я могу сказать, зря, парни, зря. Для эффективного использования шприца в противника нам все все надо нажимать на кнопку активации умения» во время стрельбы. Дело в том, что стеба не прекращается, когда вы кидаете шприц врага, поэтому стреляете, кидаете шприц и продолжаете стрелять не прекращая. Для повышения эффективности активации умения его лучше переставить, если конечно у вас есть, на боковую кнопку мышки. Это не будет вам мешать передвигаться и не будет мешать соответственно стрелять, и обилки будет удобно юзать, и в данной ситуации хорошо. Лично мне стоит на боковой кнопке мышки, а также дублируется на дополнительных клавишах на клавиатуре, ну если у вас есть, то можете поставить туда. Лишь бы вам удобнее было пальцем дотянуться, и это не мешало вам передвигаться. Как-то так, парни, проверил, поюзал, все работаю, пользуюсь, все замечательно. Особенно хорошо, кстати, при распиле поддержек, но и в штурмов залетает, в принципе, неплохо под конец. Так, про хил. Как по мне, так хил Монка гораздо выгоднее дедовского. Единственный минус, что все-таки мы можем промахнуться по цели, но теперь это сделать гораздо сложнее, и таких ситуаций во время боя уже фактически нету. Да, встречается, но уже не так сильно пригорает, и действительно это происходит редко. Ширина окончания конус лечения сейчас около 5 метров, его окончании, И такой же Соответственно, шириной будет обладать наложение негативного эффекта, пока метр пофиксят тоже будет 5. Дальность применения способности изначально 10 метров, в топе будет 15. Это, конечно, не как у Шатса 24 метра, но в принципе достаточно. Вообще, парни, когда вы выбираете оперативника, смотрите на его топовую версию. Ведь как бы и не была некомфортна прокачка оперативника, рано или поздно она заканчивается и вы будете играть топовым персонажем. Как итог по хилу, мы подходим для зачистки, но не лучше медик, конечно, для спецух. А в PvP, где по факту в основном пофиг на лечение, этот медик очень неплох, так как не требует сближения целью своего хила, и хилом более реализуем, чем тем же дедом. Да, понимаю, союзники бегают, монцуют, но все же после фикса монка стало гораздо комфортнее попадать. Это, что-то я немножко увлекся. Хила монка, давайте перейдем к самому вкусному, к его стволу. Эта часть будет немножко покроче. Да, у нас самый низкий урон среди всех медиков, всего 15, но, но, бронепробитие 60%, и вот за счет этого показателя мы и пилим беспощадно наших врагов. Особенно это хорошо видно против поддержек, где наш ствол будет особенно хорош. Проведя тесты по стрельбе, вот что у нас получается по урону на расстоянии. Соответственно белыми цифрами это самый худший результат, красными цифрами самый лучший результат. Если посмотреть на следующую картинку, здесь уже количество попаданий для ликвидации противника на ближней и средней дистанции. По цвету все то же самое. Итак, какой же вывод мы можем сделать? Эффективная дальность стрельбы выше, чем у деда. Это большой плюс. Это позволяет нам более комфортно чувствовать себя на средних дистанциях. И судя по моим тестам, шибко страдать вблизи вы тоже не будете. Я бы даже сказал, что особой разницы вы не заметите, если пересядете с деда на монка. Да и не стоит забывать, что хил самого себя будет гораздо лучше. Прямой перестрелки с тем же дедом решать смогут только прямые руки. Также у нас есть магазин в 30 патронов, как у деда и ушаться. Отличный показатель для распила поддержек. Ствол задирает у нас вверх и вправо, у деда вверх, вправо, ну иногда просто вверх. По факту отдача стрельбе фактически одинаковая с дедом и легко контролируется. Не то что у травника, у которого руки трясутся, как после хорошей гулянки. Изначально прицел у нас не очень конечно удачный, но уже на пятом уровне мы перестанем мучиться и обзаведемся неплохим таким коллиматором, хотя мучиться то и не придется сильно, потому что стрельба от бедра довольно таки комфортная. Что же мы имеем в итоге? Наш ствол не проигрывает дедовскому и мы можем вполне конкурировать с нашим дедушкой за право называться лучшим тд медиком для ПВП, так что монка я точно рекомендую к покупке, но ни в коем случае не призываю, это только ваше решение, я высказал свои мысли. Но это еще не все. А дополнительное оружие у нас тоже непростое, как и сам меди. в принципе. У нас МВ-пистолет, который при попадании по противнику накладывает эффект замедления на 2 секунды, что может неплохо заролять в ПВП, но бесполезный дебаф в ПВЕ. Конечно, можно сыграть от пистолета пару выстрелов с наложением замедления, быстро смена оружия, если ХП полное, и быстрый распил противника. Если честно, ну очень ситуативно и тяжело реализуемо, хотя самого дебафа на замедление более чем достаточно, если вашу цель будет поливать огнем ваш товарищ. А по поводу быстрой смены оружия, это можно будет использовать уже после 14 улучшения. Да блин, кто его придумал, вот честно, вот даже не понимаю. Это быстрая смена оружия при полном ХП. Да блин, когда это может пригодиться? Лучше исправить и дать ему возможность на применение, когда значение ХП будет, например, 20 или 30% от общего количества. И то более часто реализуемое. Когда расстрелял магазин на одного, остался жив, но подбитый, недобитый, и тут на тебя вышел второй. Вот тогда мне действительно капец, как пригодится быстрая смена ствола. И если этот скилл переделают именно под быструю смену, когда показатель хэпа очень низкий, вот тогда это будет действительно полезная вещь. А пока такой себе далее спецсредства для наши разработчики опять наступают на те же грабли я имею ввиду как с бардом нам выделили всего две дымовые гранаты и они просто ну в таком количестве ни о чем мы ждем как говорится а по виде еще одной дымовой гранаты ну иначе ну, будет действительно группа почему обделили нас и сделали как у рекрута от одной гранаты им бою мы не станем немного отступления я так долго ждал монка глядя на его аватарку он смотрелся очень брутально но кого же было мое разочарование, когда я увидел его сзади? Играя опером, просто режет глаз прическа Монка. Разработчики, да сделайте уже нормальные волосы на голове и бороде всему подразделению Сиал. Пусть хотя бы один человек посидит и за вечер, ну ладно, ну чуть дольше, не вечер, но сделать хотя бы нормальные волосы. Ну или на крайний случай, сделайте Монку бандану на всю голову, чтобы скрыть эти торчащие непонятные волосы. Да, это конечно не самая важная вещь, которую надо сделать, но блин, просто хочется приятно глазу видеть. Ну на этом пожалуй все, если вы досмотрели до конца, я надеюсь вы досмотрели, то советую вам написать свое мнение, свои комментарии по данным видео, чтобы я мог сделать работу над ошибками, и либо вы считаете, что я где-то не прав и можете мне указать, и в следующий раз будет гораздо лучше. Ну а с вами был канал ВДВ Стрим, его ведущий Анигилятор, пока-пока, увидимся на полях сражений.